Настоящий мужик. Вот я сейчас вот без преувеличения говорю. Это пони Вагнер. Самые благовидные лошади на планете. Я не ошибся, назвав Пони конем. Да, это действительно пони. Даже не шутка, что пони это тоже кони. Дело в том, что количество паней на планете больше, чем количество лошадей. Настолько эти лошадки плодовиты. Я не голословен, на конюшке нас 30 лошадей, но только Вагнер имеет двоих детей. Все остальные не имеют детей. Вот вам уже, пожалуйста, пример. Привет, Вагнер. Вот. Несмотря на свой маленький рост, Вагнер имеет характер настоящий характер настоящего мужчины. Но сейчас мы будем... Э Почему я об этом говорю? Да? Он сейчас будет психовать и нервничать, а потому что я вас сейчас приглашу заблюдать для ему косички. Вот. Хоть он и настоящий мужик, но придется ему терпеть, потому что а, только не бегаем и резкие движения не делает. Но прежде чем, а, видите, он а, не любит, когда его трогают за моточку, поэтому гладим его за шею. Я вам говорю, что он мужик поэтому, с вертилем на глазками вы. Итак, прежде чем начать э, так, и так чистить, то вы до крови, просто до крови можете натереть ей спинку, холку, зерно. Лошадки любят в своем домике а, падать на спинку, да, а, валяться в пыли, в песке, в дырсе, в обилках. Это естественно, это животные вы, они это любят делать. Поэтому, если вы плохо платите коня, а, то ему может натереть спинка, э, седло и записка. Поэтому кр круговыми движениями мы чистим потом на щеткой. Данная щетка называется шкребок. Затем пыль и все прочее мы сметаем щеткой. Есть два э, вида шкребка: э, резиновый, есть вот такие вот металлические. Пожалуйста, кому интересно, передать уже кому-то шкребок. Затем нужно расчесать гриву и хвостик. Затем можно заплести косички животному. И далее мы вас научим, как правильно одевать узды и седлать животного. Но сегодня у нас Вагнер в этом. Э, они их очень жестоко эксплуатировали. За счет этого маленького роста, несмотря на то, что они очень маленькие, но они не чрезвычайно сильные животные. За счет этого маленького роста их использовали. В шахтах загоняли в шахты и добывались ворот у них золото серебро железо медь олово и прочие полезные ископаемые а, благодаря своему маленькому росту пони вывозили тележки на поверхность и всю жизнь работали под землей порой даже не видя солнечного света то есть они рождались под землей всю жизнь работали под землей и там и умирали под землей из-за жестоких а, из-за жестокой эксплуатации человека умирали под землей, так эти тяжеленные многогетки. Теперь пони так жестоко они эксплуатируются, они влюбки, плачути во всем мире. Их очень любят дети, но из-за их него маленького роста. Сзади лошадок мы не ходим, еще раз напоминаю, кто забывает об этом. А дело в том, что у лошадок сзади слепая зона, и они могут нечаянно на вас наступить или ударить. Вот. И сейчас лошадки, можете посмотреть в интернете, в Ирландии, в Исландии даже носят свитера. То есть власти специально обязывают одевать поняшек свитера, чтобы они не замерзали в холодных, суровых климатах севера. А косички запрели или позже итак просьба дойти в разные стороны, чтобы наш зритель тоже мог наблюдать, как же снимается лошадка сейчас я буду держать Магнера, ну а Жуза будет помогать подсказывать, а как же все это дело снимается ребят, пожалуйста, на три шага в сторонку на три шага сторонку сделайте, чтобы всем было видно итак, для того, чтобы одеть а, узду мы снимаем не и одеваем повод. Затем ну, необходимо вставить трендель в зубы лошадки. Ну, многие говорят слово ам, чтобы лошадка взяла в рот триндель. Ну, не обязательно, но я говорю, что многие это делают. Итак, затем надевается лимень на лоплый, и затылочный точно. Вот. подганы, и э, мод, под ремень все это затягивается, погоняется под череп коня, чтобы не натерла натерло, не надавило лошади и не доставляла дискомфорта. Сделано это все из кожи, поэтому за всем этим приходится строго следить. На конюшне мы натираем это жиром, маслом, для того, чтобы это все блестело и, соответственно, кожа не рассыхалась и не приходила в полную негодность. Дальше мы вложим на холку э, вольтрав. Это такая мягкая тряпочка. Специально для лошадок осветку а ложим подушечку, делая пирамидку на холке, чтобы не, не забивалась сюда грима. Гриму нужно убрать. И сейчас мы положим седло на эту маленькую лошадку. Обязательно с левой стороны вложим седло на лошадку и делаем это аккуратно, чтобы не доставить лошадке дискомфорта. Итак, теперь необходимо а, снять, всегда хочется назвать их педалью. Да. Сейчас, прежде чем опустить стремена, необходимо затянуть подруги, чтобы седло не упало с лошадки. И затем опускаем стремена, куда потом можно будет с помощью под ног забраться верхом на лошадку. Итак, вот и готова наша ложка к использованию. Пони – это очень легкий вариант, потому что в него а, мало всевозможных а, и шнурочков. Когда мы берем другую лошадку, там еще есть дополнительные ремешки, которые не позволяют лошади поднимать вверх голову а, и а, другие. Да, мартингал, и еще есть какой-то ремешок, который а, удобен на данный момент. На лошадке, показав возможности Вагнера, и мы заплетем ему косички на фарич, чтобы Вагнер не забывал, что вот он мужик но ну, пустерки является милейшим животным, милейшим существом и обязан красиво выглядеть. Вот такой вот забавный Бонни Вагнер знает у нас множество а, цирковых элементов а, с ним раньше работали и пока учились никак и мило со своей перес а, делая те или иные элементы ну и теперь попросим а, жужу все-таки остановиться и заплести несколько косичек для а, резиночек Итак, я... Детки просят кататься на фоне, поэтому, а, кто хотел прокатиться, сейчас Жужа вас забирает с собой на прокат. А просьба нам предоставить следующий лошадок, кто у нас свободен.